Суд арестовал до 16 сентября Валерию Башкирову по делу о ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП на улице авиаторов, после которого скончались двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Суд удовлетворил ходатайство следствия, сказали в пресс-службе. Изначально Башкировой были предъявлены обвинения по части 3 статья 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на часть 5 статью 264 УК РФ. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура потребовала переквалифицировать обвинения и ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице скончался второй ребенок из трех пострадавших. ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Мазда сбила мальчиков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети. Младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое из них скончались. Девятимесячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Мазда получила водительское удостоверение в 2020 году.